Артюр Рэмбо. Солнце и плоть. Самый очаг всякой жизни и неги Льет на землю любовь, пробуждая побеги. И когда вдол сойдет, ничего не суля, Возмужает полна щедрой крови земля. Грудь ее над душой поднялась, преуспела, Где от Бога любовь, а от женщины тела Под потоком лучей бродит зрелый заряд, А внутри, в заперти, эмбрионы кишат. Все растет, рвется вверх, о, богиня Венера, как мне жаль, что прошла древней младости эра, Фавнов в диких страстях, и сатиров в жару, И богов, что от чувств клык вонзали в кору, нимфу облобызав межкувшинок масоке Как мне жаль, времена, где бурливые соки, Воды розовые, кровь зеленых лощин, Ведных пана сошлись В круг Вселенной один где дрожала земля под копытом козлища, где целованная им, когда в поле рыщет, воздавала любви гим великий свирель, где он слышал ответ от окрестных земель на любовный призыв, обращенный к природе, где в деревьях немых песня в птичьем народе, на земле род людской и кругом океан твари любящие. Все из божьих семян. Как мне жаль времена Исполинской цибеллы, Кто в повозке свои Объезжала пределы, В медном блеске бортов Под сиянием красот, Лили груди ее От несметных щедрот Бесконечную жизнь Самым чистым потоком. Человек же, влеком, Счастлив был этим соком, Как малыш у неё на коленях шалил, Был от чего Целомудрен и мил. О, несчастье! Теперь, зная разные вещи, И ступая слепым и глухим, Он трепещет, что ему до богов, Он и кесарь, и бог, Но любовь, но любовь – это веры исток. Мать богов и людей, если б только хватило у грудей бы твоих человек занял силу, он оставить не смел бы а старту одну, кто в бессмертии своем, в плотном синем плену, волн цветком плоти, чей долог запах летучий, показала пупок с пеной снежной тепучей, и от взгляда ее возлюбили сердца, и в лесу соловей превратился Певца. О, я верю в Тебя, Ты само превосходство, Афродита Морей, Горек путь благородства, Коль к Христу своему Бог ведет нас другой, Мрамор, плоть и цветок, Верю я в жребий Твой. Да, уныл человек, видит небо издешен, Он одеждой прикрыт, Раз уже не безгрешен. Раз уже заморал гордый торс, Постарел и сагбенный усох, Будто идол в костре, В услужение сдав Олимпийское тело. Но по смерти своей В костяке пожелтелом телом Хочет жить на позор Красоты, что предал. С этим идолом, с кем Век невинности пал, О жена, ты могла обожать Нашу глину! Чтоб в душе человек просветил мишанину И неспешно взошел в необъятной любви Из темницы земной в небо райский извив. Так тебе ли не знать, как не быть куртизанкой? Как хорош этот фарс! И весь люд с перебранкой зубоскалит, Едва а Венере взгрустнут. Пусть же те времена, что ушли, вновь придут, Ведь иссяк человек, все отыграны роли, в свете дня, под устав, от несчастной юдоли, он воскреснет, познав свет свободных небес, без богов, но не без раздобытых чудес. Идеал это мысль, с нею все, что победно, Бог, который проник вплоть под глиною бедной, Под долбом огня зажжет, и взойдет, и взойдет, и когда разглядишь, как бесстрашно свой лот, Метя за горизонт, он бросается устоя, Ты найдешь для него искупление святое. Ты возникнешь со всей пышной свитой морей, Лучерзарна струя по природе своей, Бесконечность любви в бесконечной улыбке, Лирой радостной мир завибрирует зыбкий, Чтобы с дрожью один поцелуй твой испить. Мир пожаждал любви, ты придёшь утолить. О, воспрял человек гордо, Непокаянно и внезапным лучом Красоты первозданной Богу, что в алтаре плоти биться, делит, Настоящему рад. Он страданье бежит, хочет все покорить, подобрав измеренье. Мысль, лошадка, давно, так давно в задоченье, хочет знать, почему ей бы ринуться в бег, Будет верою жив лишь тогда человек. Для чего тьма нема и пространство пустые, И тешат, как песок, звезды гниг золотые, Что увидишь, взойдя с высочайшей горы, Разве будет вести пастырь скопом миры, По пути, где их ждет древний ужас пространства? А миры эти все, сутифира, убранства, Не берут ли настрой от дрожанья смычка? Скажет, что человек, вера, знаю, крепка. Голос мысли всегда ли весомий мечтаний, хоть так рано рожден, век так краток исканий, Он откуда такой, Не затонет ли он плод в утробе, росток на камнях, эмбрион из морской глубины, из горнильного гула. Взять откуда его мать природа рискнула, Чтоб любил в кущах рос, чтобы рос на хлебах. Мы не можем сказать, Мы зачахли в клубах, Где неведенья дым и туманы химеры, Обезьянь и мирок, что покинул вольеры, Бледный разум наш хил. Бесконечности свод мы хотим разглядеть, Но сомненье берет, Нас крылом обдает птица мрака сомненье, И бежит горизонт в бесконечном движении. Небо отворено, Тайн кончается век. Крепко руки скрестив, так стоит человек в ясного дня изобильной природы. Он поет, лес поет и напутствует воды полный счастья напев, возглашающий вновь искупление всем и любовь, и любовь. О прекрасная плоть, о черток идеальный, о весна и любовь, свет зари триумфальный! дескали белой эрос, малыш, Будь хоть бог, хоть герой, К их ногам михнуть лишь. Дарят сами в снегу Лепестков светлых розы, Женщинам и цветам Утро свежие росы. О, рыдай, не рыдай, рядно ладьи, Поскорей паруса развернули свои, И под солнцем белы Вдаль уносят тисея о, дитя, с чем ушла от тебя ночь бледнее? промолчи! У реки в виноградных стеблях колесницы золотой, на фригийских полях в свете рыжих пантер, рыб, бросающих тиграм, межкраснеющих краснеющих мхов, Дионис предан играм. Мчит Европу к себе по волнам бык-зевес, та ногая, держась, чует в дрожите лес под рукою своей Бога мощную выю. Он глядит на нее, укрощая стихию, и она клонится на его лоб щекой, Чтобы только вкусить, поцелуй колдовской, закрывает глаза и струится мгновенно по ее волосам, золотистая пена между лотосом и алиандром скользит Лебедь статный грызер, пылкой страстью по вид, Белизною крыла, обнимающей леду. И киприда, снискав записную победу, Чьи не прячет, когда устремляется в путь. Золотится ее обнаженная грудь, Белоснежный живот вышит гладью курчавой. Укротитель Геракл, кто велик доброй славой, Шкурой страшного льва припоясан, силён, Нежный и волевой, сходит на небосклон. Смутно освещена в бледном лунном сиянии. Став дриада, нога, замирает в мечтании длинных синих волос тяжелеет поток, смотрит в небо она, там все те же печали, на прогалинах мох, в темень звездами лег, там селена рабка позволяет вуали пасть к ногам молодца, Чей глубок долгий сон, Поцелуя луча светен Эндимион. Бьет родник далеко. Плача в долгом экстазе, Нимфа, чуть прислонясь Локтем к каменной вазе, Грезит об удальце, Взятом бурной волной. Овивает, кружась, Бриз любовный, ночной, И в священных лесах, В чащах веток воздетых, Величаво встают, В темный мрамор одеты, Боги им на челе Снегири гнездо вьют. Боги слушают мир, Боги слушают Лют двадцать девятого апреля тысяча восемьсот семьдесят.